Весной 1944 года белорусские партизаны провели операцию под кодовым названием «Звездочка». Еще осенью 1943 года разведгруппа «Партизан» отряда имени Щерца Полоцка, Лепельской партизанской зоны, деревня Бельчица, где стоял крупный немецкий гарнизон, неожиданно обнаружила большое количество детей. Это были воспитанники Полоцкого детского дома номер один – которые в 1941 году не успели эвакуировать. В результате десятки детей, а также воспитатели, остались в оккупированном Полоцке. Количество воспитанников все время увеличивалось. Немцы отправляли в дом детей расстрелянных подпольщиков. В 1943 гитлеровцы решили отправить детей в Бельчицу. Воспитанникам и педагогам предлагалось самостоятельно позаботиться о поисках еды. Разведчики, переговорившие с воспитателями, узнали – что немцы планировали вывести часть младших воспитанников детдома в Германию для передачи в немецкие семьи. Остальных же решили сделать донорами для раненых солдат вермахта. Но дети часто болели, и раздраженные немцы стали поговаривать о необходимости избавиться от обузы. Малышей могли просто уничтожить, особенно с учетом того, что многие из них были детьми казненных подпольщиков. Командование партизанского соединения приняло решение провести операцию по спасению детдомовцев. Готовились тщательно, понимая, что одна ошибка может обернуться катастрофой. Вечером 18 февраля 1944 года под прикрытием темноты отряд имени Щерса практически в полном составе совершил 20-километровый марш-бросок с места дислокации к месту нахождения детей. На опушке леса перед деревней создали оборонительный рубеж. Затем разведчики начали вывод детей. Кто был постарше, шли сами. Маленьких и больных партизаны выносили на руках. За оборонительным рубежом были приготовлены сани. Сформированный санный обоз увез детей в глубокий ты. Операция была проведена ювелирно. Эвакуация прошла без боя. Но всего через несколько дней возникла новая угроза. Гитлеровское командование готовило масштабную карательную операцию. Необходимо было срочно вывести детей, но на сей раз на большую землю. Командующий Первым Прибалтийским фронтом Иван Баграмян отдал приказ эвакуировать домовцев и педагогов силами авиации. Одним из летчиков был 27-летний Александр Мамкин, уроженец хутора Крестьянский в Воронежской губернии. Саша Мамкин с детства был приучен к крестьянскому труду. 14 лет работал в колхозе. В 1936 поступил в Балашовское летное училище. После окончания с отличием ему предложили выбрать место работы самостоятельно. Молодой летчик попросился туда, где он будет нужнее. Три года Мамкин работал в таджикском, затем в узбекском управлении гражданского воздушного флота. С началом войны... Он стал писать рапорты руководству с просьбой отправить его на фронт. Добро дали в августе 42-го. Его зачислили в 105-й гвардейский авиаполк гражданского флота. Задачи у гражданских летчиков, ставших военными, были сложнейшими. Под покровом ночи, уклоняясь от вражеских зениток и истребителей, пробивались в глубокий немецкий тыл, доставляя грузы партизанам, а затем возвращались, вывозя на большую землю раненых. На счету Александра было более 70 рейсов в немецкий ты. Он доставлял партизанам на своем одномоторном r 5 более 13 тонн грузов и вывез на большую землю десятки человек. Но на сей раз задача была более сложная даже для опытного летчика. Вывозить предстояло и детей, и раненых. Время поджимало. А гитлеровцы окружали партизанскую зону, усиливали вокруг нее ПВО, чтобы лишить партизан хоть какой-то помощи. Летали летчики 105-го полка на озеро Велечье, где был оборудован партизанский аэродром. Делали несколько рейсов в течение суток, поскольку иначе времени на эвакуацию всех бы не хватило. Р-5 это маленький самолет, который рассчитан на двух членов экипажа. Но пилоты шли на различные ухищрения сажая пассажиров не только в пустующую штурманскую кабину, но и в специальные грузовые контейнеры. В рамках операции «Звездочка» на счету Александра Мамкина было 8 успешных рейсов. Девятый состоялся в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года. В этот раз Мамкин взял на борт 13 человек. В штурманской кабине находилось 7 детей. В грузовом контейнере – трое. И воспитательница – Валентина Лотко. В двух съемных контейнерах, которые были подвешены под нижними крыльями, были расположены два тяжело раненых партизана. Во время полета Р-5 попал под огонь немецких зенитов. Загорелся мотор. Пламя быстро добралось до кабины. Инструкция предписывала летчику покинуть горящий самолет, воспользовавшись парашютом. Но у его пассажиров парашюта не было. Да и как бы могли бы катапультироваться малыши или тяжело раненые. Александр Мамкин продолжил пилотировать машину, ведя ее к своим, как можно дальше от немцев. У него за спиной была небольшая перегородка. Там находились дети, и они видели, как летчик превращается в живой факел. Из донесения о боевой работе 105-го авиаполка за апрель 1944 года Значится: «Под вражеским огнем» На горящем самолете, обгорая сам, он долетел до своей территории, снизился и произвел посадку. Мамкин посадил Р-5 неподалеку от расположения советских частей. Дети и воспитательница благополучно выбрались и оттащили от горящей машины раненых партизан. Ноги летчика были обуглены до костей. Когда подоспела помощь, он был уже без сознания. Врачи сделали все возможное но 17 апреля 1944 года Александр Мамкин скончался. Все 13 человек, которых он вывез, остались живы. 27-летний Александр Мамкин не успел завести собственных детей, но десятки мальчишек и девчонок, которых он вывез в 1944 назвали себя детьми Мамкина. За проявленное мужество и героизм Александр Мамкин был представлен к званию Героя Советского Союза. Но это звание он так и не получил. Как обычно, все мои недочеты, ваши мысли, соображения я прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.